Всем добрый вечер. Делимся с вами сегодня последними новостями Steam. А именно вот выиграть Steam Deck во время The Game Awards. Мы дарим один Steam Deck каждую минуту трансляции с The Game Awards 9 декабря. С момента выпуска Steam Deck в феврале нас потрясали ваши отклики. Поэтому мы решили устроить в сообщество праздник, разыгрывать один Steam Deck каждую минуту во время The Game Awards 9 декабря. Сначала приятное. Да, серьезно, 11 d каждую минуту. официально шоу начнется в 4 ровно МСК, и мы каждую минуту будем выбирать случайного человека из списка зарегистрировавшихся заранее, больше об этом ниже, и наблюдающих за трансляцией The Game Ever Steam. А еще каждый прошедший регистрацию пользователь получит классный анимированный стикер со Steamчиком. Увидите его и зарегистрироваться на раздачу можно здесь. То есть по этой ссылке. А теперь важное. Для участия в разграче обязательно зарегистрироваться и отвечать всем условиям участия. Весь свод правил можно прочесть здесь. Среди них вы должны находиться в США, Канаде, Великобритании или Евросоюзе. Вы должны совершить хотя бы одну покупку в Steam с 14 ноября 2021 года по 14 ноября 2022 года. На вашем аккаунте не должно быть блокировок. права вашего аккаунта не должны быть ограничены. Регистрация уже открыта. Прямой эфир Steam The Game Awards будет проходить на Steam.TV. Для участия нужно зарегистрироваться, войти в аккаунт и смотреть трансляцию на этом сайте. Победители будут объявляться в чате каждую минуту в момент выигрыша. Также можно зарегистрироваться по почте. Полный перечень правил здесь. Конечно, э, люди из стран СНГ э, не смогут получить Steam Deck. Но, по крайней мере, значок можно будет получить вот с таким вот, похожим на такое вот изображение. Надеемся вам понравится, на этом у нас все.